Сегодня день рождения Зеленского. Украина вот-вот получит танки от американских военных. Потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга. Вот Джо Байден. Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты направят в Украину 31 танк. Госсекретарь Остин рекомендовал этот шаг, потому что он повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать стратегических целей. Германия и Великобритания направляют танки. Министр иностранных дел Германии упомянул, что НАТО объявила войну России. Я уже говорила в последние дни, что да, мы должны сделать больше для защиты Украины. Да, мы должны больше работать над танками. Но самая важная и решающая часть заключается в том, что мы делаем это вместе и не обвиняем друг друга в Европе, с тех пор, как этот конфликт был сфабрикован мной по поводу класса идиотов, прошло много времени с тех пор, как немцы посылали танки в Украину. По-видимому, это то, что планирует НАТО. Многочисленные официальные лица Байдена заявляли в последние недели, что цель состоит в том, чтобы вернуть Крым. Вначале они говорили, что отодвинут Россию на период до февраля 2022 года. Отнятие российского Крыма у России является важным шагом. Россия много раз говорила, что у них есть все основания полагать, что это приведет к ядерной войне. Это и есть новый план. За него проголосовали? Это действительно безумие. Чтобы это сделать, несколько высокопоставленных чиновников в Украине, включая заместителя министра обороны, подали в отставку. Они были слишком коррумпированы для Зеленского. Откуда берутся все эти деньги? Деньги поступили от нас. Конгресс никогда не проверял деньги, отправленные в Украину. Это нац. Похоже, никого в Вашингтоне это не волнует. Трудно удержаться, чтобы не отреагировать на это. Вот Помпео. У вас есть моральный долг дать Зеленскому все, что он хочет. Мы должны помогать Америке. Помощь Америке означает суверенное государство, которое готово защитить себя от вторжения и нападения. Это в наилучших интересах нашей экономики и безопасности, и мы должны делать все, о чем нас просят украинцы. Мы должны делать все, что хочет сделать самое коррумпированное правительство в Европе, потому что это хорошо для Америки.